Которые сидели и будут позвонить, не позвонить, нам в блапо по неудобно, а как я с вебкой выгляжу, а мне 14 лет. Взял, позвонил, просто мы спокойно с ним пообщались, все очень позитивно его восприняли. Активного человека, который чем-то занимается, сколько бы ему лет не было, нормальные люди всегда будут хорошо воспринимать. 14 лет, говорит, еще один парень пишет, если куплю тебе полное кофе, тебя не будет смущать мой возраст, меня твой возраст не смущает. Так, что у нас с большими, с большими лукасами есть? У кого-то на информатике учат создавать сайты, а кого-то тупо переписывать с учебников в тетрадь. Слушай, ну я могу сказать свое оправдание, что в моем возрасте да, не было вообще почти информации по заработку в интернете. Повторюсь, у нас в городе вообще, то есть в обмане, вывести, аттестат, что-то получить, это вообще было невозможно. Сейчас же это вполне реальная возможность, так что информации и знаний довольно много. Ну, по крайней мере, канал заработок в интернете с нуля пытается помочь вам информацией и знаниями на тему заработка в интернете привет панда мне 14 лет и так уж сложилось что я родился в многодетной семье с малого возраста я понял что если сам не начну зарабатывать деньги то буду таким же как и мои родители я не новый, не говорю что я бедно живу и все такое живем мы как среднестатистическая семья как я уже говорил очень рано начал искать способы как заработать начинал с буксов потом переходил на партнерки и прочее остановился на YouTube. Года 2-3 я потратил на изучение всех нюансов и перспектив этой платформы. И вот я уже хотел начать снимать видосы и понял, что мой нищенский ноутбук не может справляться с играми и монтажом. Мне очень обидно, что я потратил кучу времени на изучение YouTube, и что теперь? Я нашел неплохой ноутбук, он тянет Dota и кс. для меня это супер, но проблема в цене, 60 тысяч рублей. Я понимаю, что для тебя это не деньги, но это две полных зарплаты моего отца. Я решил, что буду работать несколько лет по три месяца летом, за эти три месяца я получу 20 тысяч рублей, то есть мне нужно поработать три года, чтобы купить этот ноутбук, а вдруг к тому времени он подорожает или игры станут требовательнее. Подскажи, что делать в этой ситуации? Ну, во-первых, лучший вариант – это взять ответственность на себя. Второй хороший вариант – попробовать зарабатывать в интернете. В 14 лет можно верстать сайты, всем наплевать, сколько тебе лет, если ты верстаешь сайты. Можно заниматься транскрибацией. Есть видео у меня про транскрибацию, я, пожалуй, оставлю на него ссылку тоже в описании. Поэтому нужно пробовать э, методы, которые тебе подойдут и которые позволят тебе заработать на компьютер. Я понимаю, что, возможно, это сообщение пишется с тем э, намеком, да, что там для тебя 60 тысяч не деньги, скинь ко мне 60 тысяч. А, братан, может быть, для меня 60 тысяч действительно не огромная сумма, но ситуация в том, что я сам их зарабатываю, мне тоже нужно кормить семью, мне нужно кормить кучу моих работников, так что заработай сам, это же твой бизнес, заработай сам, не циклись на играх. Понимаешь, ты пишешь столько сообщений, что умею делать сайты на CMS, фотошоплю неплохо, понимаешь, ну то есть Море всего можно делать. Я видел чуваков, которые по 50 рублей делают оформление канала. У них покупают. У нас по 2200 покупают, люди по 50 рублей делают. Да, они делают хуже, да они так качественно. У них скупают бешено. Так что знаешь, просто ты пытаешься себя оправдать тем, что ты не можешь себе купить компьютер. Вот и все. Мощный. Так. Повторюсь, да, что ваши вопросы можно будет задавать под этим видео. и Я отвечу на вопросы, на которых будет больше всего лайков. Вот это хороший комментарий, мне он тоже понравился. Или на комментарии, которые мне очень понравились, да, тоже отвечу. Уме... Очень понравился, очень забавно смотреть на такие комментарии. Я умею делать сайты, я все умею, мне 15 лет, мне бы заработать, а вы тут про 100 тысяч говорите. А, мне 15 тысяч бы заработать, а вы тут про 100 тысяч говорите, вранье все. Мне 20 лет, сайтами занимаюсь примерно 5 лет. На фрилансе около 3 лет. В подчинении 2 сотрудника. Еще два друга на том же аккаунте сидят. Зарабатываю 1,5-2 тысячи долларов в месяц. Расширяться можно хоть каждый день. Сами думайте, правда это или нет, но если начать что-то делать, то реально можно выйти на хороший заработок. Кому интересно, ставьте лайки, может, Пандосу интересно будет. Конечно, это не сумма в 10 тысяч долларов, но тем не менее неплохой результат. Кстати, по-моему, это тот Михаил, который нам сейчас делает сайт. По-моему, это он. Дай-ка я, наверное, посмотрю. По-моему, он. Дело в том, что нам нужно было сайт сделать. Нам написал несколько человек, я вот выбрал как исполнителя Михаила. Сейчас я посмотрю, может быть это он. Меня, кстати, можно добавить друзья, меня зовут Матвей Северянин. Но если вы пишете мне много глупых сообщений, я вас быстро довольно удаляю. Да, это Михаил, он нам сейчас сайт делает, да. Да. Хорошо. Так, в одном, в одном из эфиров ты говорил, что... То хватит ждать, идите и делайте. Но разве не стоит сначала составить план, в котором ты все продумаешь? Стоит, стоит, стоит составить план. Но, понимаешь, беда в том, что у многих людей а, затык на самом начальном этапе, вот на этапе, когда нужно вот так сделать. То есть поднять свою попку со стула, понимаешь, и начать там делать, создать канал, а, зарегистрировать ООО, там, знаешь, что-то еще. Поэтому, на мой взгляд, для многих нужно просто встать и что-то сделать. А потом уже план, потом уже, понимаешь, ну как бы аппетит рождается во время еды, да. Там опыт приходит в бою. Поэтому мне кажется, что нужно все-таки в первую очередь начинать с действия с какого-то. А потом уже там, знаешь, что туда-сюда. Панда, вернул ли ты папе деньги? Вернул. <с nước> вот. Сделай видео про книги, ребят. У меня появился Инстагрум. Да-да, не удивляйтесь. Инстагрум у меня появился. Инстаграм, Инстагрум. Мне нравится говорить Инстагрум. Конечно, это неправильно, но это здорово звучит. Ай, боже мой. Вот такой у него адрес. Pandernization665. Я, я так понял, что делать рубрику типа книжного четверга, рассказывать про книги, это интересно очень маленькому количеству людей, как мне кажется. Вот. И я решил, что я сделаю это в Инстаграме. То есть в моем Инстаграме будут просто мои отзывы о книгах. Они будут короткими и с понятной картинкой. То есть если я ставлю пальчик вверх, это классная книжка. Если я там фейс пальму пальчик вниз, это плохая книжка. На мой вкус. Вот. В основном это будет бизнес-литература, потому что я в основном читаю бизнес-литературу. Так что, если вам это интересно, ссылка в описании на мой инстаграм тоже есть. Да. Можно ли заработать на ставках? Да, если у тебя сайт, на котором люди делают ставки. Можно хорошо заработать. Вот, тайм кады подъехали. Так. Посмотрел видео, хочу в скором времени взять консультацию. Хотел сказать спасибо за бесплатные видео, которые очень помогают. И да, тут нет вопроса, хочется поблагодарить за труды. Спасибо. Кстати, ребят, вот многим из вас в жизни не хватает такого качества, как умение говорить спасибо. Лучшее, что вы можете сделать, это поставить лайк этому видео, если вам нравится мой контент. Это будет действительно очень ценно. Да, насчет книжного четверга я сказал тебе, да, что вот, не книжный четверг. Книжный четверг у нас в Инстаграме теперь. Книжный Инстаграм. Вот, собственно, все, ребят. Но кто не набрал даже два лайка на комментарии, пока что мы с этим завяжем. Понятно, что это был новый формат, не все были готовы к тому, что нужно набирать лайки на комментариях. Ну, со следующего выпуска, уже в этом выпуске, да, вы можете в комментарии писать свой вопрос, свой совет, свое недоумение, свой отзыв. И если будет много лайков, я его обязательно зачитаю в прямом эфире. Спасибо за просмотр и удачи вам!